Ведущий Валерий Чигинцев. На радио Event FM. Итак, сегодня в моем эфире, в эфире студии Event FM, гости. Внимание. Актер и режиссер, заслуженный артист России, Сергей Пускипалис и его сын, талантливый актер Глеб Пускипалис. Ребята, здрасте. Привет. В 2003 году на экране он вышел фильм «Коктебель». И одну из главных ролей сыграл юный тогда еще совсем Глеб. Глеб Пускепалис. И оказывается, после выхода на экран на этого фильма Глеб проснулся знаменитым. Глеб, было так. Дело, всей, было, дело так. было так. Да. Я просыпаюсь. Значит, ГУМ, вручение премии... Московского кинофестиваль на Красной площади ковровая дорожка Дима Дебров берет интервью значит я прихожу домой и такой значит э, э, говорю мне вот мама дает вот это первый вот это второй как всегда там Глеб кушай и, говорит, и, я, и я такой Глеб говорю, выпей можно Глеб, как у вас с музыкой-то? Слушаю, пою, я меломан, я все, слушаю, все. Но не играете. Нет, играть нет. Но... Зато поиграть предлагаю вам я. Поехали. Итак, первый трек, Глеб, для вас классика советского кино. Что за саундтрек, какой фильм? И? Это когда они возвращаются к Ивану... Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич меняет профессию, правильно! Александр, зацепим. Ну что, Сергей, как по современным-то саундтрекам пройдемся? Да. Давайте. Есть ощущение, что мы часть какой-то большой недоигранной коды. Мы кажемся Главную тем, роль в этом фильме кажется, играл, естественно, известный российский актер... Чувствую, что нужно? Данил Козловский, весь себя такой себя. модный, взверошенный. Да, а Духлес. Духлес, правильно! Ну и, конечно же, Вася Обломов с Пашей Чеховым. Песня «Ритмы окон». Здорово! Ну что, спасибо вам. Слушайте, вы угадали все. И я считаю, что игра вполне, вполне удалась. Хорошего всем настроения, позитива. Event FM вещает и дальше. Всем хорошей музыки, прекрасных ведущих, замечательных гостей. К слову о ведущих. С вами был ведущий Валерий Чигинцев. Всем пока. Валерий Чигинцев.